Итак, вы решили провести оффлайн-мероприятие, какой-то мастер-класс или тренинг. Вы смотрите на свою аудиторию, стоите на сцене и показываете презентацию. Мы же используем новые технологии для прямой трансляции и записи видео. Например, мы можем переключаться между камерами и включать вторую камеру, и на этом месте мы уже можем рисовать. Ну и там давайте напишем, какую схему. При этом презентация у меня может появляться. Таким образом вы получаете дополнительный вау-эффект к своей аудитории. Оставляйте заявку на нашем сайте, и мы проведем вам прямую трансляцию. До встречи.